самых, да. 2 ноября это тоже По... Лазаревская, насколько я помню, Сочи, это Игорь Аркадьевич присылает, находит попытки этих обманов, а на самом деле все <свят> прекрасно, достаточно только вот обратить свой взор туда, куда нужно, и осознать и поверить в это, поверить нужно в себя, понимаете, вот в себя нужно поверить, в плечо друга, соратника соратницы, все, начать здраво взаимодействовать, и все будет прекрасно. Так, смотрим звуки не нужен, там что-то тарахтит. Вот видите, все прекрасно, да? Местные ходят в курточках, каких-то пальтишках уже замерзли. Кто-то говорил, то ли еще такое. Плюс 17, плюс 17, всего, ой-ой-ой, плюс 17, да? Да, конечно, для Сочи, для Лазаревского маловато, потому что, во-первых, везде должно быть плюс 25, 17 это мало, 17 для ночи, ну вот, это прекрасно, а для дня, ну вот, это маловато. Вот, но, по крайней мере, понимаете, не вот этот обман, который нам втюхивает, что ой, там все. Зелень все прекрасно, яркая, сочная. Так, продолжаем. Так, ну давай там вот 30-е еще в конце, в самом, чтобы уже с этими, а то... С сочами закончить, Ну да, да? чтобы оно совсем уже старое получается, уже ж 5 пятое число. Вот видите, опять же, это за 30-е число. Все нормально, понимаете? Все нормально, все прекрасно. Не надо никаких этих самых паник, что-то там разводить. Все хорошо, все по-прежнему. Пролистывая тоже всевозможные новостные эти, ну и там в частности люди выкладывают просто свои фотографии какие-то, и там кто-то ой, внезапный одуванчик в ноябре. то есть не только попадаются нашим сородичам, нашим соратникам растительность так сказать, нестандартная для данного периода. Опять же, кто это сказал, что она нестандартная? Но и, так сказать, обычные люди не в теме нашей тоже это замечают и удивляются. Знаете, вот Вышний <с>... подталкивают людей, да, чтобы он, этот человек своим взором обратил внимание там, на дуванчики и прочее цветение, которое вроде бы не это самое, а цветение и плодоношение должно быть э, по кругу все время, по спирали. Что-то отпало, вот, на этом месте выросло что-то другое, да, в 10 раз больше, да. Так, ну, по порядку этом сам да. Двигаемся, не помню, что это. Это started doing something couple weeks ago. hung. Ну, этот ролик, он, к сожалению, на английском языке, да? Вот Кто захочет, ну, посмотрите, потом пересмотрите, там, прочитайте. <кхе> Сейчас я его сначала стартану, да? Ну, давай, рассказывай. Ну, смысл сводится к тому, что просто от балды э, парень решил стикеры сделать наклеечки с именем своей этой самой второй половинки вот просто от балды и начал убирать эти самые вот эти вот наклеечки ну и у нее же начала срывать башню почему от чего? то есть вот этот принцип э, с, э, даже не оценочного а э, ну как его назвать э, суждение о, о ком-то вот то есть считается э, это ну почему-то важным должно быть для человека. Но это же не так. Сначала он прицепил. Вообще, это, они висели носили. долго, да. Вот. Потом начал убирать. Она начала это все дело воспринимать. А потом он начал этот эксперимент ставить, убирать эти звездочки, блин. И вот она начала это самое. Что такое, блин? Почему, блин, вот эти все эти дела, понимаете? Насколько, ну зачем вам это... Зависит человек от мнения. Да. Да, от мнения, вот, вот это да, вот. Даже, даже не от мнения, от какой-то чуши, понимаете, розыгрыш какой-то, вот. какое-то паразитирование где-то. А вас же как по телевидению натягивать всевозможными методами, понимаете? Абсолютно большинство людей бросается, ну, на совершенно падлое, на бред, на какой-то. Да. Зачем и она И это. Она считает, что это ее оценил он, и сейчас они уменьшаются бумажные звездочки на бумажке. Ли, ли, ли, липкие звездочки уменьшаются это плохо ой блин почему они уменьшаются я же такая хорошая у меня же было 20 их там или 10 сколько а теперь 18 блин что ж такое понимаете насколько что я такое сделал да. почему у меня этот самый уменьшилось количество звездочек хотя это волнует блин понимаете насколько это сама людей разводят для этого надо выходить на высокий уровень осознания вот. Не, не связывать себя с какой-то бумажкой на каком-то холодильнике, с какими-то там блестяшками. Не увязывать себя э, с тем, что вам рассказывают про, по телевизору, про какую-то якобы территорию, на которой якобы находится какое-то там государство. А вас это волнует, что где-то кто-то нарисовал контурную карту, причем лживую, в виде какого-то глобуса. Натянули вас на этот глобус. Нарисовали какие-то эти самые границы, и вас каким-то этим... Оно вас волнует. Оно... Ну какое отношение к вам оно имеет? Вот это все где-то нарисованное кем-то. Оно вас волнует. Волновать должно быть реальные какие-то события, что касательно э, вас лично. И то, что касательно ваших вот этих внутренних... Э, убеждений, те, которые в высших мирах находятся, вот это должно волновать, а не бред какой-то примитивный. Ну, вот, если общность людей станет со временем человека, вернее, больше, они, соответственно, будут ответ... и должны отвечать за больший, ну, там, за свой край за какой-то, да, когда они объединятся. Вот, за какую-то большую ну, территорию тоже не этот самый, да, ну, как. Ну, да, край, собственно, родной. Вот опять же, смотрите этот самый, да как нам это все втюхивает, обманут этот. Вот сейчас покажем ролик и поясним, что мы имеем в виду. Так, ну вот собственно говоря, вот видите этот самый, посмотрите на эту лесу, да, лисенок этот или это леса. Вот гляньте, какая она облезлая, да, какая она голодная. Вот, это якобы где-то, блин, на Сахалине. Что там, на Сахалине мышей для этой самой нету, для лисы. Или рыбы какой-нибудь. Ну, да, хотя бы какой-то выброшенный на берег, это самое. Почему эта несчастная леса? такая вот она облезлая, такая она голодная, она, у нее нету даже... Ян говорит, ну она что-то маленькое проглотила, да, у нее пересушена, передавлена, сморщенная, даже вот эта пасть, вот этот вот пищевод, она не может даже маленький кусочек колбасы быстренько проглотить. Да, или настолько голодная, что надо много сразу, нету, не может подумать даже, как бы сказать. Понимаете, о какой живой природе идет речь, все. В этом мире все крутится вокруг людей. Не может эта природа жить где-то там в каких-то тайгах. Замкнуто, ты имеешь в виду? От Нет, я имею в виду без человеческого без внимания. Не может она никак существовать. Ну, никак она не может. Все вот этими вот сферами, как я говорил и повторяю, внутри самое продвинутое, дальше вот этими. Дальше идет животное царство, которое мы обязаны поддерживать. И идет растительное э, царство наше, да. Дальше там минеральное, все такое прочее. Это все вот такими вот сферами. Вот понимаете, мне жалко на эту лесу смотреть. Ну, просто это невозможно. Просто это лютый пипец какой-то, да. Вот. Но это, опять же, подтверждение того, о чем мы неустанно повторяем. Практически вот это, или на воссела, или что-то такое. Она ж там может этот хватать бесконечно, блин, пока без сил упадет. Ну... Не хватает понимания, что надо поесть. Настолько она замучена. Так, так, что, стартанем этого самого? А, вот эти ж про этот самый. Ну, не, не знаю, искать. Да, ну, да, это... да, да, да, да нет, тут поначалу там буквально поначалу... он сразу ну, начинает. Я... Сейчас на паре слов я <с поясню, что это название прочитать. Все, это уже мина, уже не нужно наступать. Ну, давайте, ладно, стартанем и попробуем, что оно там проквакает. Так, ладно, запускаем. Так, ну, во-первых, да, понимаете, я говорил и продолжаю говорить, и вот даже, может быть, обращение какое-то надо будет, да. А, сейчас вот пару слов к Юре обращение сделать, да, по поводу этих. Хотел написать тексты, как назвать эту книгу, ну, такое, наше именно суждение, да, как бы рекомендовали мы книги назвать и э, еще что-то. Как ее э, тираж сделать, да. Это, да. Вот. Ну ладно, может быть, напишем в двух словах. Дело в том, что Юра Тимовский прекрасное дело делает, много, да? Он хочет сделать книгу, которую практически завершил, хочет ее издать. Но вот дело в том, что существует такая возможность, это как бы предзаказ, точное название не могу сказать, вот, но есть определенное издательство, где можно разместить предложение, то есть договориться о том, что предложить свою книгу, и чтобы это издательство занялось изданием, подбором э, читателей, которые ну, желают купить эту книгу. Анонс, наверное, они какой-то делают, да. эти книжки. Вот, по своим каналам они распространяют и э, получают они заказы. В и зависимости когда, от спроса, вероятно. Да, и когда количество э, Желаю. желающих купить и оплативших этот предзаказ... Дойдет до определенного числа, тогда это издательство издает эту книгу и там выплачивает определенные авторские и все такое прочее. Да? Ну и в смысле бибариков, и в смысле количество авторских ну, определенное количество тираж, книг. Тираж. Нет, я имею в виду авторские. А -а -а. Авторские еще отсылаются, издательство еще отдает автору определенное количество книг. Ну, там это договор заключается, чтобы ну, он лично уже кому-то там дарил. Это авторские такие те самые. Кроме гонорара, еще такое количество. Это можно вот таким вот образом сделать, потому что дело очень хорошее, дело очень нужно, а название мы несколько там хотели предложить. Ну, ладно, пусть это сам Юра решит и вместе с подписчиками, У да? У побольше, поэтому, да, поэтому наше предложение это так. А вот это вот такая вот подсказочка, да. А вот мы сейчас переходим к вот этому вот ну, я не побоюсь этого слова, это действительно аферисты. Аферисты, потому что это не лекари. Это те, которые зарабатывают бабло и используют... Вот опять же, блин, закрою эту самую, чтобы оно не резонировало. Вот понимаете, дело в том, что... Э, почему вот эти выживают всевозможные гадалки, почему вот эти все врачи эти выживают, понимаете? Они э, советуют использовать всевозможные там, травы, Мази там припарки и все такое прочее. Почему? Потому что лечит сама природа. А они просто на этом паразитируют. Делают выжимку какую-то из чего-то там, да, прибавляют там свое собачье имя еще какое-то, да, и супер-пупер, вот это вот панацея всего. Да панацея это будет по-любому, потому что это там травы какие-то, коренья, какие-то там масла, да, там, ну это не суть важно. Принцип с принципа плацебо, что этом сам себя будет лечить человек, веру я в эту э, массу или какую-то примочку. Вот, а вот наконец вышел на вот этот, что хотел сказать об этом еще, да, понимаете, вы когда обращаетесь с внешним миром и с внутренним миром работаете, понимаете, вы на самом <къем> деле, что оздоравливаете себя сами. Вам не помогает какой-то там бог на тучке, или там в кого вы верите, или какой-нибудь там э, доктор э, О, или доктор этот... Э, как ну, или это? Жо, Фролов, Фролов это. этот, да. Это не суть важно там супер-пупер доктор, действительно там от бога, так сказать. вот Вы излечиваете себе сами. В 70-х годах еще в науке и жизни, в этих продвинутых советских изданиях было вот это понятие э, аутотренинг. Человек сам себя излечивает, вы поймите. Или сам себя губит. И вот сейчас вот, вот эти вот мрачные темные силы, как раз вот это человечество, да, э, заставляет уйти в вот эту вот темноту, чтобы человечество себя губило. Целыми странами, народами, континентами, весь этот мир погубить. Или, э, как мы вот рекомендуем, осознайте себя, выйти, что все находится внутри Бог Всевышний находится внутри каждого разумного, разумного подчеркивая существа, не какого-то там одноклеточной твари, нежити, люди или, вот или вот этого вот беса или демона. Ну без это почему это означает? Без, без ничего это, понимаете? Нету ни энергии. Почему они вам завидуют, вот эти все безы, да? Те, которые там некоторые называют инопланетянами и прочими там... С разных цивилизаций Это все бесы Это все сущности ограниченные Даже бестелесные Потому что у них даже тела нет в большинстве случаев Почему они к вам пытаются подселиться Почувствовать что такое Насладиться каком то там глотком Какого нибудь чая или кофе Кусочком какого нибудь пирожного Или там яблочко укусить У них нету этого Поэтому они норовят вас вот это вот поработить Залезть в ваши тела вот поймите вот это, выйти на этот уровень осознания, почему к вам лезут это бесконечно, увести куда-то, да, ваше внимание, чтобы вы лезли там в алкоголь какой-то, да, в какую-то чем наркоту. больше, так сказать, обессовления, тем нажраться водки, до да, этого самого, да, рыгачки, просто обожраться чего-нибудь, хоть пирожными самыми там вкусными, хоть даже яблоками, хоть мясом. Это что же вот эти вот... Их желание почувствовать, прочувствовать это, потому что... своего они не в тела в они ни... действительно этого не могут и этого не имеют. Не эмоциональных каких-то привязан. Эмоции, почему, почему на эмоции тоже пытаются раскручивать, потому что у них этого нету. И только когда они получают к вам доступ определенный, или вообще залазят вам в тело, в душу, да, и тогда по полной они кайфуют отрываются. Вот, да. Вот поймите вот это вот. Поймите. все И э, изгоните все это безобразие. Так. Что тут? Так. На чем я тут остановился? А, ну да. Запустил вот этот. Хрилова этого. Ну да. Ой. Могут быть схожи с другими болезненными состояниями, но все же если их несколько из тех, что я скоро перечислю, то, скорее всего, у вас паразиты есть. Вообще паразиты есть практически у всех людей. Вопрос только, какие виды в каких... Ну, вот понимаете, этого достаточно уже, да? Паразиты есть у всех этих самых, да? на ну, вот, понимаете, вот все, сразу так вот, опа, клеймо, клеймо такое. Все, да. вы все подвержены этим самым. Вот, показывал, и опять говорю, хренушки, хренушки, да? Не надо переводить вашу заразу, на всех разделять, да? Не нужно это делать. Не нужно. Больше того, в медицине есть это же понятие э, патогенная среда. Она может быть либо большая, либо маленькая. То есть, в принципе, говорится о том, что у вас каких-то паразитов, глистов или какие-то микробы есть, в принципе, все время. Только их или больше, или меньше. Если больше, это плохо организму, если мало, но ну, организм типа справляется сам. Вот, вот это вот еще это самое, Что полностью избавиться, иногда даже это вредно, потому что там какая-то микробная среда, даже плохая, делает вам благо там какое-то разложением какого-то дерьма и все такое прочее. Вот. Так, сейчас я вот это убрал за грань, сейчас еще дальше продвинем каких органах и тканях да, есть. есть? Не есть. все находятся в кишечнике, как вы думаете. И вопрос в их количестве, беспокоит что-то, нет? И принимает ли правильно симптомы человек за то, что есть? Да, есть метод медицинского исследования. Ну, в общем, лютый пипец. Вот этого достаточно тут сколько было? Полминуты. И уже за эти полминуты это столько надо оплюх надавать вот этим вот э, так называемым этому доктору, что это просто лютый пипец. Дальше я не буду это запускать, потому что это все-таки... Э, ну, опасно. А я не хочу вот такие вот э, лютые вот эти вот понижения вибраций сюда вот допускать. Можно озвучить. Да, конечно, это конечно. Это конечно. Еще чуть-чуть Это у него получается паразиты, mm -hmm. у него этой сущности, душе получается. Поэтому он такой приняв чтобы заразить других. Или сам лист, Миш. Вот, и поэтому он про своих братанов рассказывает и знает так хорошо. Да, да. Да, да, Миша, благодарю. Если что, продолжай. Благодарим, Миша, да, благодарим. Это действительно, понимаете, вот эти все, ну как... Ну, есть же такая поговорка, да, почему я вот это вот сказал, да. Что у кого болит, тот о том и говорит. Если разговор идет о глистах, значит, это с чем-то связано. Вот я говорил и повторяю, абсолютное большинство, даже те, которые квакают, блогеры, там, блогерши, да, это, по сути, амебы, которые случайно, по ошибке, э, так сказать, да, вперлись в человеческие тела, а они не имеют права вообще их занимать. Никакого права они не имеют. Так, продолжаем.